Колеса изменит их жизнь. Чувствуете? Лечение первопричины невроза становится вот сверхразумом, сверхчеловеком. Тут без медикаментов не обойтись. Когда человек хочет вылечить панические атаки или невроз и зажить свободной жизнью, первое с чем он сталкивается это проблема выбора кого выбрать, кого слушать, как лечить и так далее. Давайте разберемся. Но сразу хочу сказать, что уже изначально я в список своего разбора не включил такие методы, как колдовство, шаманизм, экстрасенсов и так далее. Также сюда не включил процедурное лечение, потому что это является либо общевспомогательным методом, либо работает по принципам близким, к медикаментозному лечению. Вообще существует только два принципиально разных метода лечения, а все остальные, которые есть на рынке, являются собой либо производные этих двух методов, либо общевспомогательные, ну, по типу иглорефлексотерапия или массаж, или что-то в этом роде, ну, либо являются, чего ж там греха таить, откровенным шарлатанством. Ну, тут для начала нужно правильно ставить вопрос, никакой какой метод хороший, а какой плохой. А какой метод подходит конкретно мне в конкретно моей ситуации, а какой не подходит? Потому что не бывает плохих или хороших методов. Есть подходящие, есть неподходящие. Но, увы, многие этого не понимают и бледят панацеей. И тут будет к месту начать с медикаментозного метода лечения, потому что он приходит большинству на ум, когда люди слышат слово «психотерапия». Они думают о медицинской медикаментозной психотерапии, и тут не все так однозначно с одной стороны, знаете, приходят ассоциации каких-то психиатров 20 века, психотерапии 20 века, особенно ее, ее начало, то есть какие-то страшные препараты, которые делают из людей овощей, то есть там фензепам, галопилидол антизалептин и так далее, с другой стороны приходят на ум значит мысли и с ними надежды, картинки значит современной психиатрии до да, современного такого подхода сверхмедицины я бы сказал когда человек не просто вылечивает даже свою проблему а, курсом препаратов а с помощью них меняет свою личность становится вот сверхразумом сверхчеловеком и так далее поэтому одни люди бегут от медикаментов а вторые постоянно думают какую бы таблеточку достать какую бы таблеточку пропить и чтобы, знаете, наконец-то полегчало. Но это и другое заблуждение. Психиатрия это такая же область медицины, но работающая с обостренными проблемами психологии или с запущенными проблемами психологии. Ну, это если так, по-простому. Значит, у нее есть такие же преимущества, и такие же недостатки, как у современной классической медицины. Вообще есть три направления лечения психических и психологических проблем. Первое – это лечение первопричины невроза, то есть лечение самого невроза, который, который в свою очередь вызывает какие-то дальнейшие нарушения и проблемы. Это работа с триггером, который вызвал этот невроз, то есть доневротическое да, состояние. И это работа с будущими и нынешними паттернами поведения, да, паттернами бессознательного эмоционального реагирования. Второе – это когда работа направлена на симптом, То есть классический пример здесь – это аспирин или обезболивающее. Проблему мы не решили, но нам стало легче, то есть мы убираем негативные ощущения, порождаемые проблемой. Третий вариант – это работа с компенсацией проблемой. Если объяснять на примере, то, например, у человека есть какой-то невроз, который порождает чувство тревоги. Из-за чувство тревоги человек пьет алкоголь, да, прибухивает. И вот третий вариант, значит, лечение это работа вот с этой компенсацией, да, работа вот с этим вот алкоголизмом. То есть они а с, а с чувством тревоги, да, которая, которая, в свою очередь, происходит от первичного невроза. Так вот, психиатрия и медикаментозное лечение включительно, так как это основополагающее, основополагающий элемент, значит, психиатрии. Вот, идут по второму и третьему пункту, то есть работают с компенсаторным механизмом и с симптомом. Медикаментозное лечение необходимо, когда уже пошли серьезные отклонения или серьезные какие-то обострения проблемы, когда уже есть органические нарушения, то есть химии мозга, активности мозга и так далее. В таких случаях медикаменты просто необходимы, потому что никие другие методы вам не помогут, а даже могут навредить, если вы будете тянуть или заниматься чем-то не тем. Если проводить аналогию, то невроз это как легкая ОРВИ, да, как легкая простуда. И ее не нужно лечить, значит, какими-то тяжелой химиотерапией, да, которая применяется к онкобольным. То есть ее можно вообще вылечить без лекарств. И наоборот, если мы имеем какую-то тяжелую Тяжелые заболевания, например, двухстороннее воспаление легких, запущенные, да еще и с бронхитом, то тут без них не обойтись. Поэтому пытаться вылечить невроз медикаментами – это стрельба из пушки по воробьям. Это скорее навредит, нежели поможет. Также надо понимать, что цель медикаментов – это вывести человека из ямы, уравновесить его состояние, снять обострение. Но там нет цели исцеления в традиционном смысле этих слов. То есть, к примеру, человек с детства жил э, в глубоком таком невротичном состоянии. Э, неврозы постепенно усиливались, постепенно накапливались, он с этим ничего не делал. Э, в какой-то момент случился психоз. Да, эти, к слову говоря, неврозы мешали ему нормально зарабатывать, строить нормальные отношения с людьми, у него было все по-плохому, но как-то было, то есть как-то он существовал. Но тут случается значит, обострение, случается надрыв, психоз, и человек бросает ту же работу, которая у него была, человек перестает общаться даже с теми людьми, с которыми он хоть как-то общался, закрывается дома, ну и что в народе называется, сходит с ума. То есть вот задача психиатрии – это вывести человека в его в его норму, то есть в ту невротичную норму, да, чтобы он хотя бы перестал слышать там какие-то голоса, чтобы опять начал там общаться с людьми, как-то, чтобы субъективное его ощущение немножко улучшились и так далее. То есть за норму берется тот уровень, в котором он существовал до обострения, до до этой крайней проблематики. То есть э, медикаменты не работают с первопричиной, они этого не могут и они этого не должны, у них совсем другие цели. Просто понимаете, многие думают, э, в скобочках фантазируют, что колеса изменит их жизнь, колеса изменит их личность, колеса изменит их реальность, э, но это не так, это так не работает. Иначе бы такой статистики психических расстройств бы не было, иначе бы не было бы неврозов, все были бы смелые, раскованные, энергичные, мотивированные и так далее. То есть, просто пропив значит, какой-то курс лечения определенный. Да? Но, увы, увы, препараты иногда даже не могут справиться с поставленной перед ними задачей, то есть выведением человеку в норму, не говоря уже о чем-то большем. Вообще, это весьма невротичное поведение да, и мышление. То есть, человек хочет на может съесть какую-нибудь таблеточку, чтобы ему полегчало и чтобы его жизнь сама собой поменялась. То есть чувствуете, чувствуете, как пахнет инфантильностью? Невротичный человек невротичными движениями, невротично хочет избавиться от невроза. Это было бы комично, если бы не было бы так грустно. Но бывает такое, что люди идут еще дальше, и они фантазируют, что после курса лечения они будут, ну, медикаментозного имеется в виду, они будут не просто не просто избавиться от проблемы. То есть э, там, например, был страх какой-то ситуации, да, страх полета, теперь нет страха полета. А они думают, что они изменятся как личность, что они будут более ассертивными, что они будут более уверенными в себе, что они будут более там как-то харизматичными или что-то еще в этом духе. Но все это это уже цели и задачи и возможности психологии, а не психиатрии. Как раз психология занимается разгребанием самих неврозов и их причин, да. как раз психология и занимается сменой эмоционального паттерна, то есть когда что-то произошло, раньше бы вы отреагировали бы на это, испугались и может быть заплакали, расстроились, обиделись или еще что-то. Сейчас же вы смеетесь или спокойны или наоборот проявляете в меру агрессивность, да, какую-то стойкость, и так далее. Именно психология занимается тем самым пресловутым личностным ростом, когда человек преодолевает свои проблемы, растет на них, развивается на них, становится выше их качок может посмотреть на мир из другого ракурса, когда человек начинает чувствовать и видеть мир по-другому, да, это и есть личностный рост. Но если только человек уже не имеет какой-то органической подоплеки проблем, например, глубоко соматизированного тревожного расстройства или какой-то эндогенной депрессии, когда нарушается, выработка нейромедиаторов в мозге и так далее, да? в таких случаях, конечно, эффекта от психологии нет, его быть не, не может. Потому что тоже бывает, что люди ходят к психологам, там, не медицинским психотерапевтам и так далее, эффекта нету. Почему? Потому что у человека органическая проблема, и ему нужно сначала обратиться к другому специалисту. Но все-таки основная проблема метода в том, что здесь нужно работать и соприкасаться с проблемой лицом к лицу. То есть, а что может быть страшнее для невротика? который, ну просто представьте, да, жизнь человека, который всю жизнь бежит от каких-то детских воспоминаний, бежит от каких-то неудобных мыслей, от каких-то неудобных чувств, а ему предлагают э, лицом к лицу с ними встретиться, да, и говорят, ну давай туда полностью погрузимся с головой, поплаваем там. Ведь исцеление почти всегда проходит через катарсис и работы в этом состоянии, то есть а для невротика это уже проблема, потому что а, это состояние сильно эмоциональное, невротики, они всегда уходят от м, любых высокоэмоциональных переживаний, ну, чаще всего, да, особенно вот таких неприятных. То есть они уходят от них, а невротики любят а, жить в более сером, стабильном, спокойном вот, состоянии, которое они для себя выработали, да. Во-вторых, проблема здесь в том, что... Нужно мало того, что вот это все состояние, высокая эмоциональность, во-вторых, здесь нужно прийти, если говорить таким метафористическим языком, в самое сердце, в самое логово этой проблемы и сразиться с ней, победить. Поэтому многие невротики, заметьте, именно невротики идут, значит, к психиатрам, к какому-то к медикаментозному лечению, которое им вообще не нужно. А другие, значит, люди, у которых уже есть какая-то клиническая проблема, какая-то органическая проблематика, очень часто обращаются наоборот к психологам, да, которые им тоже ничем не смогут помочь. И те, и другие подсознательно увиливают от реального исцеления. И чтобы не попадаться в ловушку своей проблемы, всегда обращайтесь к двум специалистам, если у вас есть хотя бы минимальные какие-то подозрения на ваше состояние. То есть сразу обращайтесь к психологу, психиатру, и можно еще и к неврологу. Если уже у вас 100%, вот даже не 100, 1000% вы знаете, что с вами все в порядке, у вас есть просто какой-то, ну вот, единичный страх, например, там, самолетов, или единичный страх метро, или там, публичных выступлений, и с вами вообще все в порядке, у вас все нормально с жизнью, если вы в этом как я уже сказал, стопроцентно, 100%, тысяча уверены, то тогда, да, просто обращайтесь к психологу, а не медицинскому психотерапевту, просто, значит, прорабатывайте эту какую-то проблему, там, паническую атаку, неврозы, там, какой-то страх или еще что-то. Очень быстро и живите долго и счастливо. К слову, у меня на такую проблематику, ну вот на обычную какую-то, уходит 2-3 сеанса буквально. Ссылка, как всегда, в описании. А если же вы понимаете, что у вас 100% есть что-то тяжеление невроза, или есть на это очень сильные подозрения, скажем так, то не тяните ни в коем случае и не бойтесь обращаться к психиатру, да, в первую очередь обязательно, а, когда и работайте с ним на цель выхода из этой острой фазы, на цель стабилизации состояния, на цель улучшения общего состояния а, субъективного и так далее. После этого уже, да, можете обращаться к психологу, да, не медицинскому психотерапевту, работать с ним уже на тему избавления от тех первоначальных неврозов, да, которые породили вот эти все дальнейшие тяжелые проблемы, на цель изменения там личности, на цель там структуризации, значит, и так далее, да, то есть, чтобы изменить себя уже изнутри и, собственно, зажить другой жизни. если у вас есть какие-то вопросы ко мне, то можете написать их в Telegram или WhatsApp, номер на который есть на сайте, ссылка на который в описании. Там же можно записаться на диагностику, на которой мы поймем вашу проблему, пути ее решения, нужно ли вам обращаться к другим специалистам или можно прямо сейчас по-быстрому по -быстрому, да, проработать ваше состояние и так далее. И всего вам хорошего.